Кариме в одном из крупнейших городов Вайтране живет одна на первый взгляд ничем не примечательная старушка по имени Лава Немощная, которая большую часть свободного времени просто сидит на скамейке возле своего дома. И если с ней поговорить, то может показаться, что она не в своем уме. Ведь Лава говорит, что она может увидеть наше будущее и даже сделать трепанацию черепа. Я гадаю на чайных листьях, читаю по ладони, смотрю в волшебный шар, О, трепанацию хочешь? Но при этом она каждый раз отказывается Ссылаясь на то, что у нее сейчас нету настроения Из-за чего ее слова вызывают Некое недоверие, но все же Заглянув наперед, оказывается, что Лава Говорила нам правду, и она на самом деле Может видеть будущее, но лишь при Определенных условиях, выполненных в одном Из на первый взгляд обычных заданий Темного братства, в квесте под названием Уязвимое место, где мы должны убить Агента имперской службы Гая Марона Отправленного по городам Скарима для Обеспечения безопасности и поиска потенциально Опасных мест, угрожающих жизни Императора Тита Меда II. И на стадии обсуждения этого задания с Габриэлой стоит обратить внимание на дополнительное, но необязательное поручение, выполнив которое мы получим некую особую награду. Чтобы заслужить премию, не убивай Гая Морона ни в драконьем мосту, ни на дороге. Убей его в одном из крупных городов. Там тело скоро найдут, а значит найдут и письмо, которое улечит Гая Морона в заговоре против Императора. Сделай это. И с разрешения Астрид я подарю тебе нечто особенное. Это специальный знак, который нужно отдать Алаве немощной Байтране. Алава наша старая и добрая подруга. Она сильная, провидица. Этот знак позволит тебе увидеть собственное будущее. Такой возможностью никому пренебрегать не следует. Гай Марон, которого нам предстоит убить, начинает свое путешествие с деревушки Драконий мост, где мы и встречаем его в первый раз, при разговоре с отцом, напоминающим ему в опасностях данного задания. Отец, ты слишком много беспокоишься. Со мной все будет хорошо. Я знаю, знаю. Но все равно помни все, что я тебе говорил. Будь начеку. А когда доберешься до городов, сделай свои наблюдения и иди дальше. Я понимаю. но ты преувеличил. Я же отправляюсь проверять охрану, а не в битву скачу. Что может пойти не так? Сын мой, если дело касается безопасности Императора, что угодно может пойти не так. А теперь иди, легкой дороги. Прощай, отец. Я вернусь как только смогу. И если мы просто убьем Гайту, данный квест будет выполнен без премии, и мы уже никогда не сможем получить особую награду. Тебе удалось убить его и заслужить награду. Хотя знака для провидицы ты не получишь. И для того, чтобы получить особую награду, нам необходимо убить Гай лишь в окрестностях одного из крупнейших городов Скайрима, вроде Вайтрана или Рифтона. И для этого мы должны долгое время следовать за ним по пятам, тратя на это много времени в ожидании нужного места. Но также есть и другой более легкий вариант. В том месте, где Гай начинает свое путешествие расположены пост секретной службы, внутри которого на столе лежит точное расписание его предстоящих перемещений. И изучив их, мы можем сразу же отправиться в один из этих городов, где останется просто дождаться его появления, перематывая время. И теперь, когда Гай оказывается в нужном для нас месте, с ним необходимо расправиться, что на самом деле можно сделать даже на глазах у стражи, для чего необходимо просто его спровоцировать, сказав, что мы намерены его убить, а затем заняться императором. Что? Грязный ассасин. Мы еще посмотрим, кто умрет. Помогите, кто? Что это было? Таким образом, убив Гая в крупном поселении, дополнительное задание считается выполненным, и по прибытию в логово темного Братства нас отблагодарят особой наградой. А теперь инфа для тех, кто привык покупать игры в стиме. Ребят, если хотите сэкономить, тогда вперед на камбокейс.ру. Игры тут стоят в разы дешевле, просто посмотрите и найти дешевые боксы, из которых упадают дорогие игры. Конечно же, это не абсолютная халява, смотря как захочет госпожа удача. Но не спеши расстраиваться, ведь для того, чтобы увеличить шанс обменного дропа аж в 10 раз, нужно воспользоваться со специальной ссылкой и что самое главное у них нельзя уйти в минус то есть если выпала игра дешевле чем ключ то они вернут деньги а еще с моим промокодом ты получишь доступ к лимитированным боксом с папкой gta cs всего лишь за 200 рублей где шанс упадения этих игр максимален и теперь задумайся потратить 2к на одну игру в стиме или получить кучу топ игр на комбо в общем ссылка и промокод в описании а наконец-то я с нетерпением ждала твоего возвращения Геймарон мертв «Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорила». Так, в качестве премии мы получаем уникальный талисман Алавы. Той самой старушки из Вайтрана, которая после того, как увидит талисман, согласится рассказать о нашем будущем. «Талисман, говоришь? ну покажи». «О, боги! Боги! Значит, ты из друзей Габриэллы. Тогда, думаю, мы оба знаем, зачем ты здесь». Пожалуйста, расслабься. Освободи свое сознание. Да. Вот так. Пещера. Нет, нет, не пещера. Это дом, место, где тебе спокойно. Там ты будешь в безопасности, в убежище. Вижу снег, озаренный звездами на заре. Рядом кто-то есть. Другие люди о ночи. Странник Песков. Прежде чем вы станете семьей, прольется кровь. Столько крови. Подожди, кое-что еще, путь к приключениям и богатству. Руины, открытые для любого. Лесной оплод. Далеко на северо-запад. А дальше ведьмино гнездо. Место, где в давние времена нашел покой убийца, темный брат, что оставил все свое имущество тебе. Нет, нет, это все. А теперь, пожалуйста, я чувствую сильную усталость. Оказывается, нам предстоит найти ассасина темного братства из прошлого, который нашел свой покой в нордских руинах Ведьмино Гнездо, расположенное на севере Скайрима, куда можно добраться лишь через крупный лагерь опасных изгоев. И в самом конце этой пещеры, в зале, где расположен трон, находится потайная незаметная дверь, которая появляется лишь после выполнения этого квеста, открыв которую с помощью рычага мы попадаем в секретное помещение с телом ассасина из прошлого, одетого в уникальный комплект древней брони теней темного братства. И этот комплект является более лучшим вариантом обычного доспеха теней темного братства, который имеет идентичный внешний вид и имеет более высокие характеристики защиты и при этом меньше вес, а главное более полезные уникальные свойства, дающие вместо пяти процентного сопротивления ядом полное стопроцентное сопротивление, а также вдвое увеличивая скрытные атаки от любого одноручного оружия и увеличивающий урон от луков на 35% вместо былых 20. Но и сапоги остались той же уникальной опцией, которая делает наше передвижение полностью бесшумным. Таким образом, данный доспех является одним из лучших полных комплектов брони для ассасина, которая без помощи читов или багов можно достать только после выполнения данного квеста. Так что, если вы решите стать ассасином или просто пройти квесты от темного братства, то я вам советую его однозначно получить. Надеюсь, вам понравилось данное видео или оказалось полезно. Ставьте лайки, если это так, и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч!